Thank you for the. Тоже либо нету, либо внизу наверное, все ¿No? ¿De acuerdo? No, no, no, no. Первый момент, да, потому что есть серебряная система да, у человека, поэтому ну, такой, попадание нажал, нужно пойти в ботус, куда-нибудь. Ну, элементарно трёплю, да, попадем в это состояние тоже. Поэтому мы направляем его вот, исключительно, очень мягкое отношение к телу. Ну и второй момент, таким образом достигается наибольшее слепое положение, да. То есть если такой может не зацепить какие-то артерии важные, там, в ну, места нуждающие нервы и так далее, то вот такое попадание более вероятно несет серьезное повреждение в тело соперника соответственно, режущий удар, они должны относиться к этому месту. Ну, как бы есть обоих острых, у конечно, это острый, замечательный, а кого нет, все равно, но они с одной Касаемо руки, режущий удар, они относятся к этому уровню. Я думаю, вы понимаете, да, почему? Потому что здесь, э Шию. Артерий разбивается Поэтому либо умолк на вырезку области. Либо по-другому. Не прямо, а Почему Потому что порезка по-другому наиболее. Вот Mm. <laughs> Так Well uh... До следующей доставки. Меня зовут Рожков Петр, я начальник молодежного направления Народной дружины «Варяг» в городе Екатеринбург, также по совместительству инструктор по ножевому и рукопашному бою соответственно, нашей дружины. Команда дружины широко известна на Урале, поскольку постоянно принимает участие в соревнованиях как по рукопашному, так и по ножевому бою, является организаторами ножевого боя. В частности, недавно состоялся нами организованный Свердловский областной открытый турнир к ножевому бою в крупном городе Екатеринбурге. Сегодня мы находимся у наших друзей в городе Миас и проводим небольшое тренировочное занятие по уличному ножевому бою. Тематика простая для новичков. Соответственно, стараемся показать базовые элементы для передвижения, для фехтования и базовые элементы защиты от ножа в рукопашном бою. Особенности следующие: мы практикуем рукопашный бой с ножом. То есть, это не просто отдельное направление ножевого боя. Это Скажем так, элементы ножа в боевом самбо или э, в рукопашном бою в уличной. То есть, э, соответственно, особенность – это полный контакт и максимально приближенная к жизни работа э, с партнером ну, и работа в э, Мы не нарушаем никаких законов. Э, непосредственно ножевой бой, например, является подразделением боевого самбо. Вот, поэтому у нас он, собственно говоря, не отделяется от непосредственно боевого самбо. Есть, по сути, на живой бой это подразделение боевого самбо. Он а, на постоянной основе проводится соревнование соревнования и в Челябинске, и непосредственно и в Екатеринбурге, крупными федерациями, в том числе а, с участием администрации. Вот, поэтому все абсолютно законно, это обычный вид спорта, где употребляются гуманные макеты для работы спорта. Мы отбираем аудиторию скорее по желанию, потому что наша задача, одна из основных, это нести спорт массы. Мы не подразделяем людей там на слабых или там на сильных, скорее, наверное, подразделяем на тех, у кого есть желание, и тех, кто хотят заниматься, и тех, у кого нет. Если у человека есть желание, и пусть у него даже не хватает каких-то антропометрических данных, мы с удовольствием его а, примем в наш коллектив и со временем постараемся сделать так, чтобы он стал лучшим бойцом в нашем коллективе и на всех соревнованиях, где будет выступать. Главное желание, друзья, ну, мы не хотим видеть в числе наших соратников криминальные элементы, а, которые хотят использовать это чудесное боевое искусство с какими-то негативными целями. Вот, и прочие-прочие, скажем так, маргинальные элементы здесь. Здесь есть важный нюанс. Тренировки проходят в очень жестком режиме у нас. То есть, скажем так, если человек наркоман, вряд ли он выдержит более 1-2 тренировок, поскольку это тяжелая нагрузка, в том числе содержащие элементы кроссфита и, соответственно, боевой подготовки физически довольно сложно. Поэтому, скажем так, совсем уже больные маргинальные элементы они у нас не выдержат в нашем здоровом коллективе. Ну, и если мы заметить сможем, соответственно, если человек не маскируется, безусловно, таких людей мы не примем в наш коллектив и не будем заметить всегда открытых к сотрудничеству. В самом Екатеринбурге мы периодически проводим как открытые тренировки для наших друзей, так и семинары. Будем постоянно вас приглашать, если есть желание, можете приезжать. Если, соответственно, вы нас будете приглашать по возможности, мы тоже с радостью приедем. Там в следующий раз даже. более большим количеством людей. Вот, как вариант, можем даже здесь организовать небольшую ячейку школы ножевого боя. В свое время мы начинали на энтузиазме с друзьями. Я имею в виду, если привязываться там, к ситуации в Мясе, да, там и каких-то экономических моментов. Поэтому начинали. Вот я честно скажу с единомышленников, ГОСТ, которые имели опыт, армейский опыт ножевого боя, спортивный опыт ножевого боя. Проводили мы для своих ребят семинары бесплатные. Изначально наборов в секцию не было. То есть занимались своим количеством людей. То есть. потом, соответственно, мы открыли уже непосредственно широкую открытую секцию, в которой тренировки, разумеется, платные, поскольку есть зал, необходимо платить. За аренду необходимо обеспечить людей инвентарем у нас, В Екатеринбурге в частности Тренировка стоит 200 рублей участия. Соответственно деньги идут на оплату Наших тренеров Работы профессионалов Там есть у нас и чемпионы области И чемпионы соответственно, региона По ножевому бою А также на закупку оборудования В принципе этот опыт можно взять и в МИАСЕ Если ситуация подходит для вас таким образом